Привет, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня я поделюсь с вами упражнением, которое будет актуально для тех, кто ведет сидячий образ жизни, для тех, кому приходится много времени проводить за компьютером, кто чувствует к вечеру или в течение дня неприятные ощущения в области шейного отдела, плечевого отдела, когда затекают руки, когда не имеют руки. И важный момент: помните, что когда вы чувствуете анемию, это первый признак того, что произошло защемление нервных окончаний поэтому зарядка конечно просто необходима и если у вас нет возможности выполнять полноценную большую зарядку то вы хотя бы два-три упражнения которые помогут вам раскрыть грудной отдел расслабить мышцы ну и конечно же укрепить для сегодняшних упражнений я буду использовать ленту точнее амортизатор лента амортизатор а вот она у меня вот такая. Лента это вообще универсальный тренажер, потому что, во-первых, занимает мало места. Ее можно спокойно положить в сумочку, например. А ее можно использовать и для растяжки, и для силовых упражнений. Что мы сегодня и сделаем. Итак, берем ленту. Я ее разделила пополам. Взяла ее, она у меня слегка ослаблена. И выполняем круг плечами. Просто спокойный круг плечами. Разминаем наши плечи, снимаем напряжение с плечевых суставах. Полный круг – это вдох-выдох. Мы никуда не торопимся и стараемся прислушиваться к своим ощущениям. Старайтесь всегда синхронизировать движение и дыхание. Полный круг – вдох-выдох. Ага. Постарайтесь не включать в работу голову. То есть вот этих вот движений быть не должно. Вот это все неправильно. У нас работает только плечи. После того, как вы выполнили движение плечами, мы сейчас расслабим шею. Выполним полукруг. Подбородком катаем яблоко по груди. Амплитуда небольшая. Последний раз также. И сейчас упражнение. Да, у нас хват широкий. Чуть-чуть шире бедер. И с этого положения поднимаем руки вверх-вниз. Удлиняем себя через макушку, пальцы ног раскрыть, живот подобрать, колени не выпрямлять. То есть вот этого не делаем. Да? Держим пресс. Хорошо. Еще разочек. Последний раз также. же. Ага, теперь мы с вами опускаем руки вниз и меняем хват. Локтик талии. И из этого положения мы слегка растягиваем резинку. Здесь у нас включатся в работу а, бицепсы наши. Мы будем чувствовать... Руку полностью от подмышки до локтя. Да, но мы в то же время будем чувствовать, как у нас потихонечку начинают раскрываться наши на, грудные мышцы. Наши плечи раскрываются. Только мы не ускоряемся. Движение очень спокойное. Выполним еще один раз так же. Опустим руки вниз, расслабим их и разворачиваем лепку. Разворачиваем ленту и наступаем стопой на краешек. Вот она лента. Наступаем стопой на краешек. Берем ленту, натягиваем ее, ну, длину оставляем такую, какая у вас получится. Кисть у нас на уровне плеча, на уровне груди, локоть на уровне плеча. Да? То есть не поднимаем локоть вверх, не поднимаем плечо вверх. Проверили себя. Проверили колени, подобрали живот. из этого положения выпрямляем руку в локти. И отводим ее в сторону. Ага. Разгибаем ее в локти. Мы почувствуем, как у нас включится в работу мышцы дельтовидные. Мы почувствуем, как у нас включились в работу мышцы вокруг плечевого сустава. И, конечно же, мы будем чувствовать мышцы область лопатки. Ага, последний раз также. Теперь мы поменяем положение руки. Захватываем вот таким вот образом нашу ленту. Подтягиваем кисть к плечу. Угу. И из этого положения уводим руку вверх. Вот обратите внимание, что мы уводим ее не вперед перед лицом. Не выпрямляя ее вот таким вот образом. То есть в локти. да? Мы ее выжимаем вверх. Мы должны почувствовать, что у нас с вами включилась в работу широчайшая мышца спины. Ориентиром для вас будут служить мышцы на ребрах. Еще разочек. Угу. У нас еще 4. три. Мы не ускоряемся. Два. Последний раз также. Опускаем вниз. Угу. И меняем ногу. Другая нога. Зажимаем резинку. Угу. Выводим кисть на уровне плеча, локоть на уровне плеча и из этого положения выпрямляем руку в локти. Разгибаем ее. Еще немножко чего не надо делать. Не надо махать локтем вот туда-назад. Вот это неправильно. Поэтому будьте внимательны. Выпрямили. Разгибаем. Сгибаем. Ага, если тяжело, уменьшайте амплитуду или натяжение резинки. И еще 4, 3, 2. Последний раз также. И меняем положение руки. Вот оно. Захватили резиночку. Натяжение выбирайте такое, какое вам подходит. Да? То есть здесь это уже индивидуально. И из этого положения мы выводим руку вверх, поднимаем ее вверх слегка отводя ее в сторону. Вот. Ага. И чувствуем, как у нас включилась в работу широчайшая мышца спины. Ну, то есть, здесь у нас, помимо того, что мы прорабатываем плечевой пояс, мышцы вокруг плечевого сустава, то есть, как бы, верхний плечевой пояс, мышцы рук, у нас еще включается в работу спина, и как раз та самая область, где у нас собираются складочки на спине. Последний раз также опускаем руку вниз, собираем нашу резинку. И если вы выполняли эти упражнения у себя на работе, то мы слегка еще тянемся. Вот они наши руки. Там растягиваем себя. Можно взять, чуть больше включить спину в работу. Потянулись. Опустили руки вниз, отвели плечи назад. То есть вот такая... Вот Шею расслабили. Снова собрали обе руки. потянулись, Вверх. Опустили руки вниз. И расслабились. Даже вот такая небольшая короткая разминка в течение рабочего дня поможет вам улучшить состояние верхней части спины, улучшить состояние вашего плечевого пояса. И снимет напряжение с области шейного отдела, грудного отдела. И главное, что вы почувствуете, что ваши руки не имеют, что вы почувствуете, что ваше тело оживает. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А в следующем видео я с вами поделюсь информацией, что нужно сделать для того, что можно сделать для того, чтобы все-таки... Наш живот был более подтянутым, более плоским. Эм, так что до встречи, друзья!